ВОЗЬМИ И ПРОЙДИ аутласт. АУТЛАСТ ПРОЙДИ АУТЛАСТ ПРОЙДИ ПРОСТО ВОЗЬМИ И ПРОЙДИ <связывай> АУТЛАСТ <связывай> а, <связывай> Вот так бежим бежим бежим А, а чего не прыгает? <тут> да нет он умеет Я не, полез, не полезу. Сука, слезь и залезь по лестнице, как нормальный дебил Ты каждого шороха, сука, бояться. Себя сука, сам напугал, ты понимаешь. Не игра. Не я. Ты сам себя напугал. Блядь. Я побежал. Блядь. Ничего Блядь. ПОКУПАЙТЕ! Скачивайте по ссылке в описании. Рэйн, Ёбаный в рот. Блять, я забыл про него. Шушу, Ёбаный в рот. А хули я так всего боюсь. Читать, не читать, честно, Нахуй тебе. Ой, блять, трус, нахуй. Оба на олень, блядь! Эй, а, да, а ты, ты уйди от меня, ты некрасивый. Ты вот реально хочешь сказать, что ты встречешься в любимом, тебя не найдет. Ты поход! ха ха Свет включи сюда. Э, а знаешь, как царь тебе сидишь, чтобы свет отрубай такой. А думай, никого! Ой, блин, сжимай! Жим. А Ай! <соц> <соц> Страшно спать так Лютый час он Как в смысле лютый час? Ч, разве час бывает лютым? ее народ, а вот и я. Неожиданно негаданно появляюсь под Новый год. Так сказать, я ваш новогодний подарочек. Ребят, у меня появился дискорд канал. Заходите, туда там классно лампово. Также подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки куда без этого. Спасибо, Егор, за рассказ, за то, что он просидел со мной этот ролик. А может быть и просиди, поскольку это не конец вас Если хотите, могу, конечно, да там, что-нибудь добавиться, а что-нибудь добавиться. Может, как-нибудь обыграем так, что будет еще лучше видно, как я пугаюсь. И еще хочу всех поздравить с новым годом, потому что вот он уже на сух. Надеюсь, этот год будет гораздо лучше, чем прошлый. Хочу пожелать вам вот этих вот всяких банальных пожеланий, как обычно, куда без этого. На этом у меня вроде бы все. Всем пока. А я иду спать. Нахуй Нахуй